Здравия вам, господа бояре. У нас тут претендент на олень тысячелетия. Олень года у нас был Л.Джей. А вот во Франции у нас образовался олень тысячелетия. Им стал нападающий ПСЖ. Это Париж Сен Жермен, футбольный клуб такой. Специально гуглил, потому что футболом я не интересуюсь. Так вот нападающий ПСЖ Маура Икарди или Икарди или Мауро, передал жене Ванде Наре или Наре право на доходы до 2050 года, и все это ради спасения брака. Вот мне сейчас вот непонятно, вот у парня вообще вот что с головой в принципе. У него жена конечно симпатичная, многие комментаторы сейчас напишут, я бы вдул. Ну симпатичная и не более того. Но до 2050 года это еще 29 лет. То есть парень себя продал в рабство ради вот, вот этой вот мадам. Это, конечно, беспрецедентный случай алинизма за границей. Но я вот сейчас подумал, а что если парень немножечко ошибается в своей будущей карьере. Потому что футболисты, они как бы по 50 и по 30 лет не играют. Ну, продержится он какое-то время в клубе, будет зарабатывать очень много. Но если бы он не подписался отдавать сейчас э, все свои деньги своей жене, то, возможно, он бы завел какой-то бизнес, там купил бы недвижимость, сделал бы себе пассивные доходы. Но сейчас он даже этого шанса лишен. Потому что я абсолютно уверен, что его женушка просто спустит все его бабки. Вы же знаете этих дамочек, они могут за обычную тряпку, на которой написано какое-то дизайнерское имя, могут за нее отдать 10-20-30 тысяч долларов. Я думаю, через какое-то время, когда его доходы все-таки немножечко упадут, его женушка его перестанет снова терпеть, скажет, слушай, ну все, ладно, ты мне все отписал, вот я с тобой побыла немножечко, ну, давай, до свидания, наши пути расходятся. И мы увидим, скорее всего, более печальную новость такого плана, что нападающий по СЖ Мауро Икардии, или Маура Карди, как там, внезапно был найден повесившимся в своем доме. Незадолго до этого от него ушла его любимая жена, которой он отписал все свое имущество. Объясните мне, я реально не понимаю, что у этих людей с головой? Вот что с ними не так? Это, наверное, настоящая любовь, да?